Мы mm -hmm. уже в Киеве, мы пока приехали, балдеса. Балдеса. да, мы в Киеве, вот она, привет, чё тут сидишь? Вернешь, талисман... Даже ну, свои вещи не хочет брать. Грустно, да. Вот, держи тебе еду. А -а -а. Тебе давали вот, да? еду. Вот. Куча еды. все, я не видал. Есть проблема, координаты то не показывают, Мне вот на координатах показывает, но я не понимаю, где это. Может, наверху нет? Давайте вы внизу ищите, я наверху буду. Мы пойдем тогда сюда. О, смотрите. Тут вроде тоже ничего. Сойти. Вот где мы. Находимся в центре. Ох, не разбился. Так. Вот мы. Вот мы. Ой, я. здесь. Глобус. Нет, мы находимся в центре. Это а вот там. Да. И чё? Так. Чё нам это дают? Не центр. Так. И. Может, тут есть какие-то красные такие точки в лесу, может Нету. быть? Да. А вот, смотрите, что это за точка? <кười> <кười> На провороте. ничего нет. Вообще да. без понятия. Кто? Ладно, пошлите. Так я вроде туда сгонял. Вот. Мы найдем твой талисман, я, но я что, пока что, не вижу. Нет. Но мне координаты показывают, что это где-то в центре. А центр это вот. Это национальность и это центр. Вот центр Киева. Значит, нам надо найти. Но только шкаф. Мне показывают оно в центре, но я нигде в центре не вижу. Всё в центре, и взял. А талисман где? Наверху, наверное, наверху нет. Наверху, наверху нет. нет. Держи. Филин должен быть у меня, мне мне, мне нужен. Потому что филин очень сильный. Без понятия вообще. И... Снизу, Снизу, может. Через... Голуба! Hampshire, ничего не поможет калки. А все столбы и все кошки. Обсматривайте все верхушки. Он вообще точно тут. Да, и в центре, возле центра, вокруг центра. Я тогда пойду в этот, где карта. Думай. Мне, <связано> банальные чувства. Я все, я короче переживаю. Эм, может тут, да так. нет? Мне здесь была где-то кнопочка такая. Это вроде. Я ж говорю а -а -а -а, то, что. А. я а нашел. Что я нашел. Где, где? Нашел? Да. Вот он где-то. Вам надо был. найти. Найдите сами, я не буду вам подсказывать. Я нашел. Okay. Так. Ну, здесь 100%. Если мы найдем быстрее все... Оно не в карте, сразу говорю. Оно где-то тут, рядом. Так, минуточку. А, ну отойди. Ага! Ах, ты хитрый, конечно. А что, нашли? Кто? Да. Да. Угу. Как... Как... Ну, бери-бери. Ладно, все, я ухожу. Уйди. Закрывает дверь. Уйди, ну, на запад а был хитрый желок. Все. Это было... Слишком. Надеюсь, никто не Кого? Ага. Очередная хочешь? ловушка. Мне, мне да. дай, дай, дай... Знаешь, тебе будет полезнее... А, Это не бражник Ой, ай, ой, ай, вы кто еще О, а Боже. Тихо, тихо, ребят. Что-то я не, захот... не хочу выходить на улицу. Что вы делаете, полбесы? Тут вот выход. Ну что-то я что-то перес... не хочу на улицу. Что-то я не хочу ай. на улицу. Тихо. Я тебе браслет бросил... дал. Yeah, магазин послал? Ты гениально. На, Дать. Дать. На, Дать. На, Дать. Дать. ой Дать. Дать. Дать. Дать. Дать. Дать да, <кхм> Я вам живым не дамся, ему мертвым. Так, мы тут пока находимся да, в безопасности. Я нашел способ, как мы пройдем к ним. Да, у меня. Я, я вообще да. Дай браслет. Где ты? Дал браслет. Дай браслет, не мне. А кому? А где он? На, на... Он вроде Короче, открой, сейчас... а Где он, тупица, ты? О, О, я, я. наверное, там. Где... На... Все, на, ты, на, ты, вам. на, кот. Открываем. О, последний, О, Почти, последний, последний. ага. Это, это просто... Вы Вы хотели хотели в в трансформация. Так, я иду к вам на помощь. Вы тут Корот, справляетесь? Возглаз каратистов возрождается. И... Может надо обычных каратистов прибить? Да, Может, чтобы он не возрождался. Логично. Как я... А, это да, что я ты сделал? Это назывался... Ребята, у меня есть крутая идея. Мы сейчас создадим кратер, в который заманим этих тупых каратистов. Это тупая идея. А на ремонт города Нет. кто будет давать деньги? Его. Он сейчас поможет. А, ну да, в конце ага. всего... Нет, в конце битвы всей финальной... В конце... В конце финальной битвы мистер Бак все установит и все будет подально. Вы проверите? Слушай, что ты делаешь? Отш кое-что проверить в планшете. Нет, так давайте А тебе не отображают талисманы Бражника? Мне отображает, но координаты не показаны. Значит, Значит, координаты... Может, может, координаты только для мражника он сделал, я не знаю. Но мы можем же перехватить талисман. Да, но координаты мы не видим. Они зачеркнуты, ну, мы не видим их. Ну, есть мы никак не перехватим. Магия. Майора есть. Какая ну, магия. Слышишь, есть же... Нету. Есть знаешь как тот человек как тот урод решит так и будет поверь если не видно значит он сделает чтобы их было не видно а если мы туда придем то сто процентов мы оттуда живыми живем не видим <связь> Нет, увеличиваюсь. <соцентрический> Футочка, Все, Блин, я устал, просто. <соцентрический> а, а, да, ну... я увеличиваюсь. Давай, это. А, книга. Так, ищите неудачников, я буду вам мешать. <соцентрический> Здесь... М -м да. Ищите неудачников, а -а -а. я буду вам мешать. А -а -а, сваливаем. Все, надо уходить, он <соцентрический> возрождается. Он скоро выйдет, да, поэтому Санцимон? смысла нет, поэтому, да, бежим, все, бежим, просто бежим. Я могу перенести нас как бы к Пегас, к нашим самолетам. Да-да-да, перенеси нас. Субтитры создавал СМОС или это кто? Мы не знаем, кто это. Он на месте. Он создался. Хм. Мы не знаем, что это. Ну, зато мы уже свои шоу. Так. Ну, где самолет? На ну, телепортируешься? Самолет да, будет через палу минут, как бы. А, ну, отсюда найти. нас Надо забрать. Вот сюда садиться. Надо еще его найти. Короче. Может... Собака, да? ты недоделанный Что ты делаешь? что вы <свёк> делаете? Да тут так, <свёк> ладно, давайте ну, не будем, а нас это... реально нам... Я еще новости не смотрел, надо посмотреть. <свёк> О, автобус, <свёк> все, поехали. Где? Где? Ну давайте, вот автобус. Поехали на верхушке, <свёк> на верхушке, на верхушке. Да, <свёк> ну давайте на верхушке, всё. Я хочу бездаря покупать, хочу я буду вам мешать. А, да, в чём... а в чем смысл? О. Я не понимаю, в чем смысл. Ищите неудачи. Угу. Давайте посмотрим. Я включу новости Буду. на пару минут. Да, да. Давай. Герой разрушает потихоньку несколько городов и грозит штраф около 100 тысяч долларов. Миссионизация нашей личности. У нас столько! А. Ну, кстати, я за даже не пирамида взять. это очень древняя. А, Центр да. Киев. А чё так дорого? Ладно, все, выезжаем, давай, машинист, когда ты будешь. Миссар Мах, всё спрайт, будет классно. Всё, едем, машинист. Сейчас мы сядем. Едем? Шанхай, да, Шанхай, Всё, поехали. Так. Шанхай еще, Шанхай еще не скоро. Да. Я сяду ну, за пойду. руль. А, ну давай, давай, давай. Вс. Давай поехали. садись, садись.